То тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, Я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность сродников моих по плоти, не спасу ли некоторых из них? Ибо если их отвержение, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, то ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то посмотри, пощадит ли Он тебя». «И так видишь благость и строгость, и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и, и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дика при, по природе маслины, и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Ани сей, чтобы вы не мечтали себе. Ожесточение произошло в Израиле чести до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечести от Иакова. И сей завет им отменять, когда сниму с них грехи их. Аминь. Слава нашему Богу. Слава правда? Наше, вот это место апостол Павел объясняет. И тут на апостол Павел о том, что в Израиле произошло отчуждение. Из от, от падения. От Природная ветвь отломилась. От отклонила, Для чего отломилась? Для того, чтобы была привитая дикая маслина. Дива маслина. То есть, чтобы мы, из, обращенные из язычников, пришли и познали Бога Живого. И придет время, и время когда войдет полное число язычников, полно -то на язычнице, тогда написано «Весь Израиль спасется». Вот я верю в то, что это время, оно уже наступает. Где-то оно уже наступило. Вот приезжал приезжал нас, наш главный, пастырь, едва, главный пастор. Ким Дэвид. Ким Дэвид. Он говорит, э, он делился таким э, очень сочным откровением. То есть много откровение. ну, полнота язычников – это не обязательно, чтобы все язычники спаслись. Полнота на не значит язычники это спасение. как вот в ковчег вошли только по паре животных. Как в ковчега двойки так, животных. так вот, достаточно, чтобы от, нации, от каждой нации... Такая и достаточно ну, просто вот генетический фон, да, вошел взять генетический фон. От каждой нации, от каждого народа на нации, всякий народ. этого достаточно. Этого достаточно. Ну, там Есть прообраз вот, именно в Новом Ковчеге. И сегодня можно так сказать, да кажет, что уже практически все язычники, они пришли. Почти вече они узнали весь о спасении. И, и сегодня... Просто приближается то время, времято, когда мы начнем видеть, да виждаме, как Бог начнет спасать весь Израиль. Как Господь спасал Израил. а, в каком смысле? В каков смысл? Вот знаете, вот как будто бы для евреев долгое время, Все за много долгое время просто была закрыта. И было закрыто. А имя Иешуа Машех. Имя то на Иешуа ну то есть, в, в кого верит ортодоксальные евреи. Они все еще ждут Мессию. Они думают, что Он еще не пришел. И думают, что Он еще никогда не приходил. Что тот Иешуа, который приходил, И он за Иешуа идвал, 2000 лет назад, но это не тот, которого мы ждали. Но вы знаете, на самом деле, вот почему в синагогах за ортодоксальных Запрещена к прочтению. 53, глава. 53 глава пророка Исаия. Пророк Исаия. Как вы думаете, почему? Как Потому что там слово в слово за что -то там на написано то пророчество, которое буквально исполнилось. На том Ишуа Машехе, <свят> который пришел 2000 лет назад. 2000 И это подделать невозможно. Физики почитали, <свят> <свят> <свят> <свят> что процент совпадения, <свят> <свят> <свят> он равен нулю. Это невозможно. невозможно. То есть это тот Ешо, твой, слышите, Ешо который приходил уидвал, 2000 лет тому назад и который гря... опять грядет, отнову, но не для того, чтобы спасать, а для того, чтобы судить всю Вселенную. А Вселенную. И вот в это последнее время, вот последнее время Израиль начнет принимать Израиль кого? кого? Ишуа, Ишуа, как Машеха, то есть Иисуса как спасителя, Иисус единого спасителя, един который пришел для того, чтобы спасать. -то Еще две тысячи лет тому назад. Их Очень много раввинов. Ортодоксальных раввинов Вы знаете, находили посмертные записки Буквально под их подушками О том, что на самом деле Они тайно верили В ушо машех Просто это было страшно признать Потому что иначе бы Просто бы иначе Изгнали бы синагоги А это ведущий раввин он не имел права верить в Ишуа. Да Вы знаете, вот мы живем в такое благое время, и живем в благое время когда Церковь Иисуса Христа Церковь Иисус Христос и Мессианская синагога, и синагога, которая верит уже в Ишуа Маше, Ишу а мы объединяемся. Не и объединял век, мы начинаем восстанавливать шаббат. И да шаббат. Мы начинаем восстанавливать еврейские праздники. Да еврейские праздники. Мы начинаем восстанавливать здравое учение. Учение, что оно на самом деле <смех> написано там, там пиши, и покрывало написано и по сей день лежит на пишите, Писании то и, все и это покрывало снимается только из Машева. то есть надо знать его лично знаете, вот сегодня мы прославляли Бога и вы знаете, э, на самом деле это очень сильно силну, э, входить в поклонение, да в поклонение Богу до, единому. И вы знаете, не все могут войти. Могут знаете, очень важно открыть свои уста, и, уста и просто прогласить что Бог есть Бог благой, да Что Он святой Бог. Свят. Что Он кадош. кадош. Что Он Адунай. Адунай. Что Он мой Господь. Мой Господь. Вы знаете, э, когда человек только приходит человек в церковь, церковь, вы знаете, ему трудно войти. Да Написано, нечестивый не устоит в собрании праведников. Ему хочется отсюда убежать. Есть, Правда ли нет? Ли? Я видел это много раз. Виждал, когда человек просто во время прославления, просто вот так, во просто закрывая не... свои глаза, просто Сысо вот так давал и... деру, и... Просто убегал. Просто уходил. Это показатель того, что во грехе невозможно славить Бога. Нужно очистить свое сердце, нужно покаяться, нужно признать пред Богом, что только Он святой, и Он послал Свою единородную Сыну, чтобы омыть нас драгоценной крови Иисуса Христа. И когда мы уже омылись, тогда мы можем прославить Его. И вы знаете, мы в этот момент мы входим в унисон с Богом. Мы становимся с Ним одним, просто одной частью. Частью Его святости, частью Его праведности. Мы освещаемся в этот момент. Очень важно прославлять Бога. Очень важно входить в славу Божию. Просто я всех призываю. Прославление в церкви предназначено для того, чтобы мы все участвовали. Мы не пришли сюда послушать. Группа да прославление. Какие у них прекрасные голоса. Писает прекрасные Мы пришли сюда вместе поклониться Богу. И написано праведным, и праведным. прилично славословить. Знаете, это прилично. прилично вот, открыть свои уста и Но прославить. Да Слава нашему Господу, правда? Он святой Бог, Он, Он единый Бог. Единый. Он Бог неба и земли. Он Господь творец землю, всего землю, видимого и невидимого. Он ты лично ты мой ты творец. творец. Он соткал меня в очреве моей матери. Мой, Скажи славу Иисусу. Слава Ишуа Машеху. Вот я верю в Ишуа Машех. Я признаю себя, хотя я по внешности кореец, по самому сердцу я еврей. Мое сердце обрезано. Краним Обрезанием моей крайней плоти. Моего сердца. И поэтому это объединяет меня с еврейским народом. Yeah. Я люблю евреев. И уважаю очень этот народ. И, народ. И Писание здесь говорит. Не гордись, но бойся. Во многих церквях есть такое страшное учение, на самом церкви, деле. О том, что Израиль отпал, то, что Израиль а мы теперь новый Израиль. Нас привили. И теперь вот мы вот такие... Сверхнация, да. Сверхнация, сверхцерковь. сверхцерковь. Ну, вы знаете, это вот и есть та гордыня. Написано, не превозносись, но бойся. Пишет, что, что, если Бог обочисли, природно мы... маслины не пожалел, Господь не Пожалеет пасину, ли тебя? Ли те, те нам надо просто вот в благоговении просто приходить. Да и, и, и говорить, Господи, ну когда же Израиль спасется? И да питаем, Израил. и вы знаете, мы должны, как церковь, должны делать все возможное, и чтобы она к нам в, в собрание, или мы, собрание, могли или... свободно входить в мессианскую синагогу, в и чтобы... Мессианская синагога, синагога могла свободно входить в Церковь Христову. Потому что мы суть одно. Мы нас одно. держит один корень. Один корень Вы согласны со мной? Согласны и наш корень – это Ишуа Маше. -Ма У нас есть только одно основание, основание уже заложенное. И положено. это основание Ишоа Маше. -Ма Или Иисус Христос. Иисус Христос. Да? Или Исама Сих. В разных нациях, по-разному называют. На ну, По-корейски вы даже не узнаете, кто ну, в это. В Потому что это звучит даже. как Исаак и Суто. Можно как? догадаться, да, что это речь идет о Бушо-Машиах? Вы знаете, как рисует Иисуса Христа в Африке, в Нигерии? Там сейчас мощное пробуждение идет. Пятимиллионная церковь. Как там рисуют на картинках. Ну вот, вот здесь мы видим да, вечери, Господня. И там в центре сидит негр. Центре, там, то есть там черный. Ишуа Машех он черный. А в, Коре той, в Корее он почему-то с узкими глазами. В Курее, то есть, ну где-то на севере он почему-то вот в таких очень теплых одеждах. Севере, то, есть, стопны, то есть каждая нация, она адаптирует к себе Ишуа Машех. Так -ма как его легче будет принять знаете я коротко хотел бы сказать конечно у нас происходит в церкви какие-то вот такие движения в церкви движения я скажу так что я заметил что люди, Че, хора, да, которые не хотят отказываться от греха, да от греха ну, просто потому, что им нравится это делать, просто, да правят, не хочется отказываться. А не да Они начинают искать учения, пор... да учения, которые бы оправдывали их грехи. Да им, и уходят э, в ереси и, ереси, и лжеучения, лжеучения, в лжеучения. Самые различные ветры учения. учения. И знаете, я заметил, что те люди, которые вот так поддавали, вот этим учениям, они также не могут войти в Божью славу. Им уже нехорошо в прославлении. Те, в прославлении. Они уходят прямо с прославлением. Те, прославления. То... Они не принимают Писание, потому что это... Писание их обличает. Писание Мы хотим, чтобы нам давали такое обольстительное учение, искали, да учение которое нас постоянно гладит. По голове. Какой ты молодец. Браво на ты. Какой ты хороший. Я заметил, что... Кто называет Бога, бога папочкой? Наричат, баштаси, ну, папочкой мы называем, называем папу, когда мы совсем маленькие, правда? Но придет время, когда мы вырастаем. Ну, Было бы странно, если бы 60-летний мужчина да, было странно, 60 подошел бы к своему 80-летнему папе да, и как бы так назвал бы к нему, обращался бы папочкой. Но мы уже выросли из этого возраста. Мы называем папу отец. Я не осуждаю тех, которые называют Бога папочкой. Но вы знаете, я осуждаю тех людей, которые остались в этом возрасте. Уже давно время вырасти время и открывать свою церковь. церковь. А, мы все называем Бога папочкой. Бог наш папочка. Он нас любит. Не он нас никогда не, не, наказывает. не наказывает. Он позволяет нам. И мы будем делать то, что мы хотим. Правим, Потому что он нас папочка. -то и вы знаете, вот, ну, человек уже давно вырос. Давно и он не хочет отказываться от порока. Искал, да от порок ему нужно, учение, нужно учение. Которое бы оправдало его порок. Да оправдало порок и вот это вот страшно. И и просто вы знаете, вот есть послание Тита в третьей главе. Послание Тит, 3 глава, Одно такое выражение. Из раз, Еретика де, после двухкратного след два, два пути, обличения, след обличин, два пути, отвращаясь, от него, зная, зная, что таковой развратился развратил, и грешит, и греши, будучи самоосужден. Ничего к этому нельзя добавить. Не да добавим, и ничего от этого нельзя отнять. Не да что значит это? Значит, это значит, что еретик, а значит, что еретика, он развратился. Есть, развратил, и он ищет лжеучение, лже которое его, и обязательно найдет его. И, <laughs> намерен, и это учение его оправдывает. И, его и он грешит, и есть, реши, находится остается в пороке греши, и, грях, и входит в состояние самоосуждения. В состояние, вот это вот страшно. И знаете, мне как пастору не нужно даже этих людей осуждать. Они ушли, и они вошли в самоосуждение, и, в самоосуждение. и даже не нужно ничего предпринимать, ну, просто они оставили наше собрание. Единственное, о чем мне надо позаботиться, что, что несколько раз их попытаться отвратить от Ересь. Но если не захотят, я не буду за ними бегать и уговаривать. Вернитесь, вернитесь, вернитесь. Вот так я хотел немножко сделать короткое так, такое искал, да кратку, обращение к церкви, церкви и уберечь вас и предпази, вот от, от, от этих состояний, эти когда не хочется прославлять Бога, не, ниси, не Господь, хочется ходить в церковь, не, ниси, не церковь, хочется читать Библию, не ниси, Библию, потому что вся Библия, она святая. Счет, тебя, Библия свята. Если какое-то место меня обличает, я, меня, вы, обличава, то рано или поздно мне вся Библия будет не нравиться. Я просто заставлю ее на полку, просто, и она будет рах, там пылиться. Вы знаете, сегодня у нас такое служение. Я на этом закончил. Это служение направлено на восстановление святого праздника. Сегодня у нас восстановление праздника Ханука. И, праздник и Ханука. сегодня я хочу предоставить слово да очень благословенному брату. Благословен брат. Я как-то его прочувствовал просто в духе. И, в дух. и имею такое слово знание о нем, знание. что за это очень помазанный брат. Очень помазан брат из города Киев. Град, Киев. И это брат Николай. Брат Николай. Мессианские евреи, которые сегодня нам расскажут об этом святом празднике. То, свят праздник. Давайте мы поприветствуем, брата. Спасибо огромное. Шалом, дорогие братья и сестры, я подойду ближе к ханукальной миноре. Uh, у меня есть пакет с подарками. И мам с uh, скажите, вы любите подарки? подарки? Uh, а вы любите Божьи подарки? Божьи эти подарки? Вы любите Божьи чудеса Убичьи как подарки? Божьи чудеса, как подарки? Uh, и вот uh, мы поговорим сегодня о Божьем празднике Убежьи Ханука. Поговорим за Божий праздник Ханука? Uh, который Это праздник Божьих, Божьих чудес. Праздник на Божьи чудеса. Сегодня кто-то получит подарки. Вы знаете, если мы ожидаем Божьи чудеса, если мы верим в Божьи чудеса, то они случаются в нашей жизни. Аминь. Дорогие друзья, я очень извиняюсь за мой э, болгарский, за и, но я бы очень хотел, чтобы каждый болгарский верующий очень много всякие болгарские э, ну, прочитал эти места Писания, которые, на которые я хочу обратить внимание. Я с огромным уважением отношусь к Болгарии, с уважением с Болгария, ко всем болгарам, ко Болгари, э, за э, особое отношение к еврейскому народу, ради особенного отношения к народ, потому что Болгария практически единственная страна. Булгария, держава, которая не выполнила э, приказ нацистов, национал-социалистов уничтожать евреев только за то, что евреи они евреи. Саму часа евреи. Огромное вам спасибо. Много ви я вам скажу, что болгары особый гостеприимный народ, докажите, Болгари, особенно, особенно выполняют заповедь гостеприимства. Нация, на И огромное спасибо, что вы принимаете переселенцев из Украины. Друзья, что это, за, что, что это за праздник? Что за праздник, что за праздник Ханука? Ханука? Следующий, пожалуйста. Понятно, что еврейские семьи очень любят этот праздник. Каждый день в течение восьми дней зажигают по одной новой свече. Очень важно, чтобы сын зажигал. Сын или дочь, чтобы ребенок зажигал свечи. Этим самым раскрывается царственное священство в наших детях. Следующий, пожалуйста. Мы... Э, это реальные фотографии из концентрационных лагерей. И снимки, вот, Даже лагерь. в концентрационных лагерях И евреи контрационный... умудрялись праздновать праздник Хануку. Лагеря евреи праздник Хануку. Хотя мы знаем, вот, это в Германии, фото из Германии, есть заповедь. Вы поставь ханукальную минору в окно, чтобы все видели ханукальный свет. снимка там, же, заповедь То есть вы видите, фашистской Германии... При... Люди не боялись выставить, не, не хотели предать Бога, его заповеди, только потому, что кто-то им это запрещает. Хотя это чревато было концентрационным лагерем и газовой печью. Следующий, Пожалуйста. Понятно, что Хануку празднуют евреи, даже президенты. И Ханку я евреи, и даже президенты. Президент Зеленский, президент Зеленский. празднует Хануку. Вы Слушайте, скажете, ну это празднуют естественно, празднуют. он же ведь еврей. А, но я вам скажу, президент Ющенко, он, он не еврей. Президент Ющенко. Ну, на самом деле нет такого президента, что он не еврей, но это отдельная тема. Но Ющенко украинец, он никогда не говорил про еврейские корни. Или Кличко прекрасная украинская фамилия, наш мэр города Киева, И мэр зажигает в синагоге, в центральной синагоге Киева зажигает свечи ханукальные. ханукальную минору. Почему христиане празднуют празднуют Хануку? И за что христиане празднуют праздник Ханука? Как вы думаете, случайно ли в Библии в упоминается в Библии? Праздник, Ханука? Случайно в Библии праздник Ханука? Мы обращали на прошлом богослужении ваше внимание службы, на, на, Еван, на Евангелие от Иоанна, Другой 10 главу, 22 стих, 10 глава 2 -й, 2 -й стих. Что и настал тогда в Иерусалиме праздник, обновления, была зима. Иисус Христос... Пожалуйста, читайте место Писания, это из Белгарской Библии. Б, то есть, ходил в храме, в притворе Соломоновым, и именно в этом притворе к нему пришли иудеи и начали спрашивать, почему ты, там на языке оригинала написано, почему ты терзаешь нас, скажи, маши, хора ты хора или нет. Упитали, за что не скажи, а, скажи нам открыто мы задавали вопрос я оставлял э, телефон для для ответов и, э, и был вопрос в том что при чем здесь ханука и вообще до этого вопрос, места писания какого, ханука, причем здесь ханука до нового завета за что Несколько было ответов, которые следующие, пожалуйста. Следующие, несколько ответов. Так и сказали, что читать Библию желательно на языке оригинала. На греческом мы видим, что праздник обновления назван одним словом. Та энкайния. Виждаме, че Словарь э, библейского греческого языка говорит о том, что это освящение, обновление или ханука. То есть это единственное слово, которое означает праздник, посвященный освящению, обновлению храма. Это значит праздник какой-то и и храма. В 164 году, ну 164 и в греческом почему-то в словаре написано 165 год, в книге Маковейской 164 год, ну, и на всякое пишет, не так важно, но главное, что это именно это слово, которое говорит не праздник обновления, как оно по-русски или по-болгарски переведено, а что пришла в Иерусалим, Ханука и пришла зима. Важное, что, сказать, что, э, это шла зима в Да, Следующий, пожалуйста. И э, Иисус ходил вот именно в этот период в Хануко. Он ходил в притворе Соломонова. Ханука это в том числе праздник обновления зима. храма, когда это в 164 году Маковеи освободили Иерус... эту часть Иерусалима, где был храм, и освятили жертвенник, поставили новый жертвенник. Время когда там хортося поставили новый жертвенник. И э, а старый жертвенник все-таки это святое, а его осквернили. Да, са там. Там закололи свинью. Там -с свинья, просто. Но э, для иудеев жертвенник был святое а место. Э, и было свято и старый, старый жертвенник они вынесли в притвор Соломонов. И в, притвор на Соломон. э -э, в книге Маковейской говорится о том, что и, э, и книга, за э, за приняли решение придет машиах разберется, что делать со старым жертвенником. Поэтому иудеи и пришли именно в хануку именно в храм в этот притвор там где возле этого жертвенника ходил ишо мессия иисус христос и спрашивали ты ли машиях ты ли христос по-гречески ты ли Машия? скажи нам прямо то есть они они они знали что именно в это время когда жил и учил ишо мессия иисус христос было время, когда Иисус учил, Должен прийти в кстати, вот э, я с удовольствием всегда слушаю проповеди э, пастора Геннадия. Проповеди Они Геннадия, вдохновляют и меня. Ну, и вот я вспомнил такую историю, когда вспомнил, пастор Геннадий говорил о Машехе. Один раввин очень равин в солидной синагоги рассказывал, э, рассказывал, что он уверовал в Ишуа Мессию. Когда ему пришло откровение. Когда получил откровение, в иудаизме есть два понятия. понятия Машиах страдающий и Машиах царствующий. И Машиах, Это взаимоисключающие два понятия. понятия. Потому что Машиах должен прийти, освободить всех евреев да дойди, да освободи евреи, и всем будет счастье. И как же Машиах страдающий? И этому Равину было откровение. Машиах вначале первый раз, когда он придет, откровение, он будет у страдать. За всех нас. Под маше, страда. Потом он придет второй раз и будет царствовать. Поэтому это, это место Писания говорит о том, чтобы мы... Твоя, как во время Хануки, писанию, казвы, на накануне Ханку, Рождества, в праздника на Рождество, задумались о том, что Ишуа это, или Иисус Христос ⁇ это наш Машиах. Это наше спасение, наше, спасение, наше, искупление, наше искупление, это наша сила. Наша сила. Что мы празднуем во время Хануки? По время Следующий, пожалуйста. Еще мы получили ответ на вопрос, И то есть пусть... на что нам указывает это место Писания. Мы получили из Южной Африки. Получили пусть... от Южной Африки. От Елены. От Елена. И она случайно сегодня здесь, в этом собрании. Случайно, если вас собрание... Пожалуйста, Елена, подойдите. Озвучьте, пожалуйста, ваш ответ. Что, на что указывает это место Писание? Я сказала, что э, евреи вспомнили, как Макавей э, освободили, выгоняли захватчиков. И они хотели сказать Иисусу, «Если ты, Мессия, то вставай и сделай, пора». Ой, спасибо Требуда большое. Искрай, Ханукальный вам, вам подарок обещанный. Племени. Ханукия комплект, комплект свечей, чтобы можно было зажигать все восемь дней свечи. и еврейский календарь. Да можете досыпать. Еврейский календарь еще выдадим, чтобы Елена, где она будет, в Южной Африке, в Америке, в Европе, в Австралии, чтобы она вспоминала об еврейских праздниках и могла Хануки, чтобы могла всегда праздновать Хануку. Еще дадим еврейский календарь. Главное чудо Божье, то, что... Немощный, немощный еврейский народ главное, чудо, немощный еврейский народ не, э, это священники в основном или Левиты Которые толком не умели обращаться с мечом или копьем. Да Их по оценкам было порядка двух тысяч человек. Души, что они победили сорока тысячную, хорошо обученную. И по победили души армия, много обучена, Хорошо обученную, хорошо вооруженную. Много имеющую опыт побед. -то имела опыт в победе. Вы знаете, что греко-сирийская армия под руководством Александра Македонского И, не, не имела ни одного проигрыша. Ни, ни от Бубикову Александр Александра Македонский не, было, не проиграл. Загуба. И у них были боевые слоны, которые разметали все на своем пути. Но эти боевые слоны им не помогли. Потому что если Бог за нас, то кто против нас? И мы должны помнить, особенно в Украине и во всем мире, что если Бог за нас, то кто против нас? Что мы, должны, мы должны помнить, что мы нам нужно обратиться к Богу всем народам. Как это делали иудеи. И я верю, что Украина будет освобождена от физического рабства. Следующий, пожалуйста. Что еще мы празднуем? Еще был один ответ из Грузии. Сергей, подведи, пожалуйста. У нас тоже случайно из Грузии прилетел Сергей, чтобы получить ханукальный подарок. Что ты ответил? Что мы празднуем? Ну, в первую очередь, это освобождение э, нас всех от рабства греха. И второе, это обновление закона. Потому что Господь, когда объявил, Он нас снова подружил с Богом. Закона, с... Слава Богу! Вот, Ханукия, ты имеешь возможность зажигать свечи. Каждый год, слава Богу, и напоминать себе, что мы, что мы свободны от духовного рабства. От духовного что Ишуа вывел нас из этого духовного рабства. Не искал еще что мы еще празднуем? Как другу празднуем? Мы празднуем возможность обновления, ежегодное обновление нашего ума. Возможность за Почему две тысячи священников победили сорокатысячную опытную хорошо вооруженную армию? армии? Они были с обновленным умом. Они восстали только тогда, когда им начали запрещать принимать шаббат каждую неделю. Читать Тору, постоянно читать Тору. Обрезать младенцев. Да поклоняться Богу в храме. Да даже когда сквернили храм, даже со сквернили храма, когда вместо жертвенника поставили статую из Эфса, и, вместо жертвенника и обнаженных из богинь поставили по всему о, храму, богиня, где проводили театр. И, э, провеждали и театр. Даже первосвященник минела, и принял это эллинство и в трико вместо того, чтобы поклоняться Богу, бегал в трико вокруг храма, пропагандировал здоровый образ жизни. Ну, ничего я не имею против здорового образа жизни. Но когда даже священники принимают принимают э, навязанные миром какие-то ценности, вместо того, чтобы поклоняться Богу, выполнять заповеди, ну, извините, понимания этому нет. Наверное, не этот первосвященник не праздновал Хануку каждый И год. То, не, не, напоминал хануку. Себе. не напоминал себе, что нам очень важно обновляться умом. Мы слышали на одной из проповедей, как И раз это место вот. Писания, эту. пастора Геннадия, что очень важно... Следующий, Следующий слайд. Важно... Очень важно... Следующий, пожалуйста. Очень важно, очень важно... Вы знаете, я, я Библию читаю по-еврейски, справа налево. А что начну, Начинаю что с конца. От края. Очень важно познавать, что есть благая, угодная, совершенная воля Божья. И важно, допознавать, и благо, совершенна воля на Бога. А как же ее познавать? Как допознавать? Познавать, только преобразовываясь в образ Мессии преобразовываясь в образ Ишуа Мессии Иисуса Христа. А как преобразовываться? Сообновлять свой ум. Две тысячи священников победили 40 тысяч бойцов, бойцов. Потому что у них был обновленный ум. Они знали, что Бог, если Бог за нас, то кто против нас? Они знали, что Шаббат это важно, каждую неделю мы будем праздновать Шаббат. Они знали, что Слово Божье нас животворит. И мы будем читать Тору. Мы хотим читать Тору. Читать Библию. И я бы очень хотел, чтобы мы задумались Сногу в Хануку бискал, да или в Рождество, в Рождество или в Ханука. Что на, обновляем ли мы свой ум? Насколько мы укоренены в том, что один, шесть дней работать нужно, а один день обязательно посвятить Господу? Что очень важно читать Слово Божье? Да очень что... важно общаться с верующими людьми, важно носить времена друг, друг друга. Очень важно нам это обновление, это Ханука. И важно, твое обновление за нас, и Ханука. Э, друзья, мы сейчас... Э, вы знаете, еще хотел обратить ваше внимание. О, Случайно ли, внимание, что этот год начался с Шабата? Дали, тази -гудина. Говорят, мы праздновали Шаббат и заодно встретили Новый календарный год. Говорят, как ты встретишь Новый время, год, так что ты его проведешь. Година, года, Хочу сказать, ни коронавирус, ни локдаун, когда не в, локдаун. В, в транспорт не пускали людей когда не хорта в транспорт. Ни война, когда у нас три месяца люди жили в подвалах и в метро. В метро не ходило, это было бомбоубежище. Ни, ни разу мы не пропустили шаббат. Поэтому, если вдруг вы размышляете из того, вы ходить э, в церковь, пойти в церковь или можно посмотреть по телевизору, или просто пропустить отдохнуть. Я же много работал. Обновляйте свою Хотите исцеления. Хотите обновления своих, своих сил. Обновление Каждую неделю приходите в церковь. Поклоняйтесь Богу. Друзья, хотите, скажите мне, случайно сегодня, случайно, накануне Рождества, Воскресное богослужение начинается ханукой, мы зажигаем первую свечу. Смотрите, ханукальная минора. Девятая свеча главная – это, свеч, это шамаш. Символизирует нашего Господа. Пишу Мессию Иисуса Христа. Иисус что наш Господь – свет. И каждый день, мы, каждый день мы зажигаем по одной новой свече, И всякий день палим новой свеч. чтобы усиливался в нас Божий свет. Это символ того, что от света Божьего зажигается наше сердце. И мы... Мы можем быть тоже шамашем. Слышно, можем мы можем быть, вот этим, мы должны даже быть, мы, мы хотим быть. Хотим быть светом, чтобы от нас зажигались новые сердца. Случайно ли, что в это воскресенье мы первую зажигаем свечу? Следующее воскресенье мы зажигаем все восемь свечей. Следующее воскресенье, что мы празднуем, кроме Хануки? Рождество Ишуа Мессии! Мы празднуем, что Ишуа родился. И Ишуа, и Ишуа родил. Что Он пришел в этот, что в этот мир. В этот мир пришел и зажег свет. Зажег свет в нас в том числе. И очень важно нам этот свет раздавать вокруг. Сейчас очень важно, чтобы мальчик или ну, ребенок зажигал. Роман, а позовите, пожалуйста. Роман, зайди, пожалуйста. Очень важно, чтобы дети наши зажигали, зажигали свет, важно, зажигали эти свечи. свечи, и уже с детства учились, что Ишуа Мессия, Иисус Христос, Иисус Христос наш свет. И наша светлина. Пожалуйста, Роман, есть спички? Да, пожалуйста. Зажги, вначале, вот Шамаш, это Ишуа Мессия, Иисус Христос. Да. Вот. Ой, слава богу. И мы зажигаем сегодня первую свечу. Мы зажигаем не от не от спичек, а от от первой свечи. Мы зажигаем крайнюю свечу. Палим первую свечи с кибритом. Стази свечь, палим это символ того, что от, от света Божьего зажигается наше сердце. Символ, Свет в нашем. От в нашем, нашем. От в нашем сердце. сердце. Ой, аллилуйя! Слава Господу! Спасибо, дорогой! Спасибо, дорогой! Ой, поцелуй от Ишуа, слава Богу! Я так люблю, когда дети в церковь, Вот иногда говорят, да, пусть дети отдохнут, там они там учились Но много, там выспаться, да. Детей в церковь важно привести, чтобы они как маковеи знали, что мы имеем всегда возможность прийти в святое святых. Когда мы поем, это не пустые слова, что я вхожу в святое святых. Евреи в Старом Завете могли зайти только один главный первосвященник. Святое святых только один раз в году мог зайти. Мы сейчас имеем доступ к нашему первосвященнику, к ним, а всегда доступ к нашему первосвященнику. Ишуа Мессии каждый день, 24 часа в сутки. Часа в день. Друзья, Он ждет нас 24 часа Той в сутки. Часа в он хочет, чтобы мы общались с Ним 24 часа в сутки чтобы мы обращались к нему нашему папочке он родной папочка но не потому что мы теперь благодать и нам все поблагодать а потому что он родной папочка и он хочет чтобы мы бежали к нему они справлялись своими силами вчера, вчера была проблема возникла. И сразу, мне понравилось, сразу наши сестры говорят, давайте помолимся. Мы вчера помолились, сегодня проблема решилась сама. Не надо было напрягаться. Вчера кто-то там начал суетиться, что-то. А сегодня сама по молитве, папочка, он хочет, чтобы мы обращались к нему. И поэтому вознесем... Ой, слава Богу, аллилуйя. Друзья, я сейчас призову вас к молитве, ханукальной. Да, сипу молим Дорогой наш Господь, Господь. Ишо, Мессия, можно сидеть. Это папочка, наш, наш родной, мы а к нему обращаемся. Он, он раскрывает для нас объятия, мы он ждет нас, нас свои объятия. Чтобы мы нырнули в Дух Святой, чтобы мы нырнули в Его объятия. Было объятия. И, и вот, знаете... И прижались к Нему, и уповали только на Него. Дорогой наш Господь, Ишуа Мессия, Иисус Христос, Господь, Ишуа, Иисус Христос. спасибо Тебе за Твой свет Божий. Спасибо Тебе, что Ты всемогущий. Благодарим ти за това, все Спасибо тебе, что ты все Благодарим ти за това, ти можешь. Наш папочка может все. Може Он сильнее всех, кто в этом мире. Господи, обнови наш ум, чтобы мы укоренились в том, да в това, что ты все могущий. Что ты наш свет. Частись и наш, ты светлина. И когда мы включаем свет, всякая тьма когда растворяется. Кусками светлена, то всяко там мне насе растваря. Дай нам, э, напоминай нам. Напомни дай, дай нам духа бодрости. Дай не духа на бодрость. Вспоминать, что когда есть какая-то тьма, приближается к нам. Надо включить Божий свет. И всякая тьма рассеется. Пожалуйста, освободи нас от физического рабства. Освободи Украину от физического рабства захватчиков. Которые хотят навязать Украине эллинский подход к жизни. Которые хотят, чтобы была только одна церковь. Церковь, которая благословляет танки и освящает. Которая благословляет людей. Какое-то благословие Хорота. На преступление, на убийство. На преступление и убийство. Господи, прошу и молю Тебя. Господи, боль от Освободи каждого из нас от духовного рабства. Да, от нас, от духовного рабства. Дай нам, если кто-то находится в физической, физической или духовной зависимости. Господи, дай нам дерзновение обратиться к Тебе. Прийти в святое святых. И исцели, пожалуйста, всех людей. Выведи из духовного рабства каждого духовно рабство, все, нам, каждого твоего ребенка. Твое и очень прошу тебя, э, об, обновляй наш ум. Да, ум. Дай нам каждому принять решение. Да, все, нас, да решение Обновляться умом. Да, в ум. Преображаться в твой образ. Да, в Ишо, образ. Мессия. Ишо и Мессия. Иисуса Христа. Иисус и укорениться в том, и, в тува, что один день посвятить тебе, и как и минимум и один день важно посвятить тебе. Важно посвятить тебе во всей полноте. Неформально для галочки. И, а а прийти нырнуть в твои, в твои объятия. И да нырнуть в водопад Духа Святого и обновиться и усилиться. И да обновим, и да усилим. В 40 главе Исаии, прочитайте, пожалуйста, Исаия, там говорится, что ты обновляешь нас, и мы, как орлы, расправим крылья и, и, урлишься, крылья, и потечем и не устанем. Исповедая, что мы обновляемся умом, ум. И ты наполняешь и исполняешь нас силой Духа и Святого. Дух. Бешем Ишуа хамашиах во имя Господа нашего. И в наше Господь. Ишуа Мессия. Иисуса Христа. Иисус Амин. Амин. Аллилуйя. Слава Господу. Ха Ханука Самех. С праздником Ханука. С праздником света. С праздником обновления. Амин. Аллилуйя. Спасибо большое.